Итак, друзья, набрел я на такую игрушечку, как Снайпер Элит версия 2 ремастер. Ну, я так понимаю, ремастер-версия, вы, наверное, знаете, что такое. Это улучшенная версия, скорее всего, классического Снайпер Элит. Да, у нас есть такая игрушечка давно уже в сети. И просто-напросто переработанная, немножко под современные требования какие-то. Вкратце, расскажу, что в данной игре мы берем на себя роль элитного снайпера США Карла Фейерберна, которого кидают в Берлин, где у нас находится последняя линия обороны немцев. Наше задание основное не дать попасть в руки Красной Армии секретной технологии нацистов ракете Фау-2. Ну и, собственно, давайте попробуем немножечко пожить жизнью снайпера и сделаем кратенький обзор и свой первый взгляд на геймплей данной игры. Это у нас, значит, экшончик, а, своеобразный, а, с, так сказать, режимом стелс. То есть нам в режиме скрытности придется преодолевать а, всяческие разные задачи и препятствия, возникающие на нашем пути. Ну что ж, по интерфейсу, думаю, все понятно. Долго задержится я на этом не стану, а Основное, что нас интересует, это параметры, естественно, покажу, какие я выставил. Естественно, аудио я потом потише сделаю, чтобы было лучше слышно. И, как мы видим, у меня стоит на ультрах, я подумал, что это будет оптимальный всего, даже на ультра настройках. У меня данная игра идет нормально на моем среднестатистическом компьютере, возможно, даже уже и ниже среднестатистического, но это не суть. Ну что ж, ребятки, в остальном по настройкам, думаю, сами поразбирайтесь, ничего здесь сложного нет. Ну а мы давайте уже посмотрим на геймплей. Долго рассусоливать не будем. Немножко я поиграл, но все-таки начну новую игру, чтобы показать все-таки с нуля, в чем у нас здесь состоит суть. Давайте начинаем, ребятки. Итак, выбираем уровень сложности. Ладно, я выберу стрелок, чтобы сильно, очень уж не заморачиваться. Когда-то непобедимая военная машина Гитлера теперь отступала. Союзники на западе и России на востоке сжимали в стальные клещи потрепанные остатки армии Рейха. Последние надежды Германии возлагала на оружие возмездия. Ракета Фау-2. Такого оружия мир еще не видел. Это был огромный скачок в истории военной техники. Непилотируемые снаряды, летящие со сверхзвуковой скоростью, разили без предупреждения. В отчаянной попытке повернуть ход истории вспять нацисты выпустили более трех тысяч ракет. Эти ужасные снаряды ударили по Антверпену, Парижу и Лондону. После высадки десанта союзников в Нормандии, пусковые установки были захвачены, и Англия оказалась в недосягаемости. Однако союзники готовились к будущему, к следующей войне. В ходе сверхсекретной операции «Скрепка» американцы вывезли в США лучших ученых ракетчиков Германии. Многие из создателей проекта ао 2 уже были эвакуированы, но не все. Берлин, окруженный советскими войсками, сдавался квартал за кварталом. И до полного поражения оставалось лишь несколько дней, после чего ученые, не успевшие эвакуироваться, попадут в руки русских. Я должен был этому помешать. Ну да, думаю, понятно, ребят, в чем здесь суть. То есть мы должны ворваться... И, значит, Генерал-майор Ганс фон Айзен. тайно миссии. договаривался о безопасном коридоре для своей команды. Пятерых руководителей программы Фау-2. Он встретился со своим русским связным у Бранденбургских ворот. Это был мой единственный шанс уничтожить его, прежде чем он сможет заключить сделку. Я был готов, собран и уверен в себе. Я еще не подозревал, что это задание станет самым сложным из всех, за которые я брался. Итак, в общем, нам дают наше задание первое. Это Велород убивает бесшумно. Ну что ж, давайте, ребят, начнем уже и посмотрим, что у нас тут ждет. Так, вот мы появляемся. И у нас тут краткий обучающий курс. С помощью бинокля убедитесь, что а в том, что дорога впереди свободна. На Б используем бинокль. Так, давайте посмотрим. наблюдая за зданиями. Так, быстро слишком подсказки. Проскальзываю. Дорогу впереди свободно. Убираем бинокль и выдвигаемся. Направляйтесь к зданию, отмеченному маркером. ВСД двигаться. Левый shift удерживать. Можно пробежаться. Ну что ж, понятно. Как видите, ребят, игрушечка стоит у меня на ультра настройках и не лагает вовсе. Видимо, хорошая оптимизация. Но с другой стороны, посмотрю, что графика, первый мой взгляд, здесь не на самом высоком уровне, да, то есть кажется немножко она морально устаревшей. Так, ну что ж, давайте подходим. Нам предлагают забраться на пробел. Заберитесь в разрушенный дом. Дом, ну что ж, забрались, дальше-то что? Установить растяжку, которая позже пригодится вам при бегстве. Так, X выбрать растяжку. Так, так, так, так, давайте посмотрим. Так, да, вот видите, у нас там внизу, в правом нижнем углу, у нас, выбирая на X мы меняем... Наше снаряжение, которое сейчас с нами... Так, это, я так понимаю, растяжка. И на F мы устанавливаем. Так, подойдите к другой стороне дверного проема и установите растяжку. Да, вот так вот мы устанавливаем растяжечки, друзья. Вот так вот, готово. Да, то есть продвигаемся дальше. Достигните противоположного здания, незамеченном. Оставайтесь, а, оставайтесь согнутыми, чтобы двигаться тихо на C. Значит, мы пригнулись. И пошли. Так, доходим до нашего места. До точки. Так, аккуратненько, тихонечко. Я вижу, где-то что-то бабахает, что-то где-то взрывается. Найдите укрытие, и бросьте камень, чтобы отвлечь врагов от двери. Так, на Z мы берем камень. Так, по и бросьте камень. Дождитесь удобного момента. Так, давайте-ка. Так, разве на З? На F. Удерживать, да, хоп. Так, вот скинули, Так, мышь скорректирует цель. И F отпустите, чтобы бросить камень. Так, это все понятно. Ну что ж, тихонечко отходим. Тут, наверное, можно привстать. Так, там аж целых двоих Достигли мы очередной подцели. Если принять лежачее положение, то ваша рука будет тверже. И вы сможете заползать в тесные места. Так, на, на C у нас, да? Удерживать надо C, чтобы ползти. Так, поползли. По-пластунски, друзья, по-пластунски. Это у нас даже, смотрите, автомат есть сзади у нас в вооружении. Я думал, только снайперская винтовка, но нет. Так, ползем на намеченную точку. Дальше что? Итак, мне предлагают укрыться за предметом перед вами. Да, давайте нажмем на Q и переместитесь к краю укрытия и наблюдайте за врагом. Так. Ага. Укрытие делает вас менее заметными, защищает от вражеского огня. Теперь возьмите пистолет с глушителем на, на троечку. Так. А, покиньте укрытие и выстрелите в часового Вот так вот это можно сделать Просто нажав на правую кнопку мыши. И в голову Нет, вот так вот Выстрел в голову, 110 очков Так, отличненько. Пока что справляемся Так, используйте противопехотную мину, чтобы поставить ловушку на тело угу. З выбрать мину Вот это, да, я так понимаю И на F установить Так, вот мы тут положили А если я сам по ней пройдусь, интересно Противопехотные же мина а, нет, самому мне ничего не делается. Ведь, видимо, я виртуозно а, по ней через нее перескакиваю, хотя я прям, видите, ногой на нее встаю. Ну ты что, бомбанешь? Нет, это же против пехотная мин. А если я подпрыгну? Нет, ни хрена. На нас она не реагирует. Ну что ж, направляй, направляйтесь вперед к зданию, помеченному маркером. Давайте, ребятки, пошли, пошли. Оба. Как мы умеем. Да что ты что Тут заборчик-то был невысокий. Так, так, так, ребятки, что ж, оставляйте свои комментарии, задавайте свои вопросы по поводу данной игрушечки, как она вам вообще нравится или нет, ну а мы продолжаем, продолжаем обзорчик и мини-прохождение -мини этой миссии. Так, ну что ж, тут у нас происходит, давайте-ка посмотрим. Он Айзенберг был пунктуален и даже не подумал спрятать свою мерзкую рожу. Впрочем, как и русский связной. Они были как на ладони. Одно нажатие на курок и прощай, генерал-майор. Мне нужно было лишь выбрать подходящий момент. Площадь была нужна зданиями. Так что о ветре можно было не беспокоиться Так, нам дают Нужно пострелять. было взять чуть выше, чтобы учесть нисходящую траекторию пули Я задержал дыхание, чтобы прицелиться А затем Огонь Так, на буковку Е, значит, мы зажимаем И наносим выстрел Вот так вот происходит у нас Снайперский выстрел Мы видим полет пули Которая летит Как-то странно Она задела его прямо в руку Покиньте зону высадки. То есть она прям в руку его задела. Так. Это мое, так сказать, прошлое местоположение отража... отображается таким образом, да? Ну что ж, давайте выходим. Я так понимаю, что сейчас мне пригодится оружие посерьезнее. Потому что у нас тут везде перестрелка началась. У нас тут... Мы сейчас тут немножко навели шума. Так, так, так. Кто там во дворе? Ага, я вижу... Чу... Я вижу ребятки там выскакивают. Да, давайте-ка прижмемся. Интересно, можно как-то отсюда пострелять? Можно, да, то есть может быть в голову ему стрельнуть Или мы тихонечко все-таки предпочтем Это сделать, давайте попробуем тихонечко Незаметно, надеюсь Нас никто не увидит, раз Так, вроде пока нас никто Не видит, но я могу ошибаться Так, тут у нас что такое, так, давайте-ка Вроде никто пока не видит Раз Так, так, так, так, ну я вижу точно Человечек есть у нас во дворе Так, тихонечко, тихонечко, тихонечко Надо присесть мы же можем, при, присев, быть более незаметными Так, давайте-ка попробуем Сейчас испытаем нашу тактику Чему нас учили из кустов Так, надо бросить камушек если такая возможность? Ох, ты же меня уже заметили, да? Смотрите, что происходит, а? Я-то думал, сейчас камушек тут выброшу А нихрена не получается Так, где у нас типы? Где у нас типы? Куда ты стреляешь-то? Хоть прицелься Куда-то он стреляет Непонятно куда а шапка у него торчит По всей видимости Или это что там такое Шапка же, да, у него, ага На, держи, отлично Так, давайте, ребят, переходим Хватит здесь сидеть. Интересно, патроны у них можно подбирать? У этих ребят Где он? Вот он, так а, Покиньте зону Это что, это мы что-то взяли у него, нет? Вроде бы нет Так Покиньте зону, следуя за маркером ВСД перемещаться, левый шифт бежать Отлично. Так, это все понятно. Так, там что такое у нас? Вау, вау, вау, вау, вау. Это похоже там танк, да? Так, давайте выбегаем отсюда. Так, тут надо присесть, я думаю. А лучше прилечь. Ложись, ложись, ложись давай. Тут надо проползти, иначе нас так застреляют. Так, все, вставай. Вставай, вставай, вставай. Так, вставай. Бомбануло. А так, надо здесь как-то сейчас осторожней быть. Так, там у нас есть кто-то впереди? Там, вижу, люди ходят. Если мы поднимемся наверх, тихонечко, незамеченными получится у нас остаться, нет? Ах ты, тут нельзя наверх, черт возьми. Так, а если мы кого-нибудь сюда заманим? Тихонечко, тихонечко, у нас же есть возможность кинуть камушек. Так, выкинули. Давайте попробуем тихо и бесшумно. Кто-то сюда должен прийти. Ох ты, как вас много а? держи держи как же вас много то а? еще может кто-нибудь еще может камушек бросить тихо так получай сколько у меня еще патронов надо перезарядиться давай давай ребятки подходи по одному тихо тихо тихо как так то отлично еще еще кто-то будет нет Так, так так может мне какую-нибудь гранатку кинуть надо было кстати здесь растяжку сделать их там я так понимаю очень много людей Пока никого не вижу, так? Так. За укрытие никак не встать. Ага, похоже, я их всех завалил. Но хотя очень много здесь кто разговаривал. Так, давайте возьмем автомат. Ой-ой-ой-ой-ой. ой ой Если это с противоположного окна у меня гасит, да? Вот такой вот, ребятки, у нас снайпер. Так, я думаю, сейчас нам нужна будет снайперская винтовка. Чтобы вот там вырубить вот так вот а, тех кто нам не нужен тихонечко тихонечко тихонечко очень очень тихонечко и осторожно так смотрим смотрим смотрим смотрим нас откуда то из этого окна по моему лупили да так где еще снайпер откуда на получай прямо в глазик тебе так еще кто-то есть нет а, вроде нет никого так давайте-ка берем другую пушечку и перебегаем. Тихо, тихо, тихо. Откуда, откуда, откуда? Ага, вижу, вижу, вижу откуда. Так, давайте попробуем все-таки. Поснайперим чуть-чуть. Так, задержка дыхания. Откуда? Откуда же, да? Так, кто, кто, кто? На, получает. Все легко и просто. Мы же все-таки снайперы, как-никак. Всех вроде перебили. Так, давайте возьмем автомат. Так, винтовку можно пока перезарядить. Достигли мы очередной точки. Так, ну и, наверное, все-таки а, нам пригодится автомат. Так, кто-то мне меня гжахает, а? Нужно срочно снайперская винтовка. Подбегаем. Здесь можно на кук, кстати, присесть. Вон, я вижу, откуда в меня стреляют. Так, задерживаем дыхание. И пошла родная. Она нас выручает всегда. Вот такие, ребятки, у нас здесь сцены. Когда мы выносим наших соперников. Вот, кстати, еще один снайпер, видите? Все, задержим дыхание. И пошла жара. Получай, фашист, прям в череп. Так, да, вырубаем мы неплохо. Так, отлично. Вот там вот за камнями кто-то есть, да? Так, давайте-ка еще разочек попробуем. Так, так, так. Так, где, где, где, где кто? По приоритету. Ну, кто же здесь спрятался? Выходи. Не, что-то я не успел его заметить. Вот он, вот он, вот они, вот они. Получай. Сейчас мы тихонечко со всеми с вами расправимся, так сказать, в бесшумном режиме. По-моему, из того окна кто-то стрелял, нет? Или мне показалось? Так, аккуратнее. Ага, вижу тебя. На, держи. Прямо в голову, всем в голову. На всех патронов у меня пока что хватает. А так, откуда? Ага, вижу с той стороны. Вижу, вижу, вижу. На, держи. Да, то есть прервать эти выстрелы я никак не могу. Так, куда же ты так торопишься? Иди сюда. Получай, родной. Интересно, сколько их еще будет выбегать? Или я со всеми уже справился, нет? Мне кажется, что еще где-то есть. Но если бы кто-то был, они бы в меня, наверное, оттуда стреляли. Так, ну что, берем а, ППШ свой, или что там у меня за оружие? А, Томпсон. Томпсон, замечательное оружие, кстати. И давайте-ка пошли уже. Ага, все. Ну, я понимал. Война. Теперь и немцы и русские знают о моем присутствии. Рассекретится. Оставалось еще четверо. Ну что ж, ребятки, вот такой у нас снайпер элит. В, каждой, в конце каждой миссии нас мы набиваем какое-то количество очков. Здесь можно было найти бутылку как мы видим, ни одну не нашли. Убита взрывами два. Сумма расстояния до цели. Счет. Ну, давайте продолжаем. Как я вижу, здесь а, сох... сохранения нет. Мишень, доктора Гюнтера Крайля, эксперта по ракетным двигателям. Он предпочитал передвигаться по городу в сопровождении бронетехники. Мы полагали, что у него есть документы, которые могли привести меня на завод по производству Фао-2, где прятались еще трое ученых. Я определил точку на маршруте, где можно было заложить взрывчатку и остановить конвой. Естественно, этот район охранялся, но другого я и не ожидал. Ну да, я что-то тоже другого не ожидал, поэтому берем, ребятки, задание. И читаем подсказочки, не забываем Используйте Q, чтобы войти в укрытие Или покинуть его Да, собственно, чем я сейчас и занимался Ну что ж, начинаем следующую миссию А то есть, смотрите как Берем мы а, пистолетик наш бесшумный Стреляем в голову Никто не слышал выстрела Это очень-очень хорошо Для нас просто невероятно круто Потому что мы остаемся незамеченным Где интересно искать вот эти бутылки И вот эти слитки Я не знаю, надо знать места Так, там входит еще один типок Давайте мы аккуратненько обойдем. Тут все-таки как-то более слаженне будем действовать. Так, давайте-ка вызовем одного а, сюда. Привлечем его внимание, да. Камушек кинем вот сюда. Так, я вижу, что мы ничего внимания не привлекли. Но будем стараться действовать м -м, скрытно. Интересно, здесь можно открыть двери? Используйте укрытие. Нет, тут двери у нас не открываются. Так, так, так. Как здесь можно сделать? Можно так, через укрытие. Тихо. Все. Повернулся. Значит, труп. Один. Второй. Да блин. Да что ж ты. Тихо-тихо-тихо. Сейчас перезаряжу. Тихо-тихо, не высовывайся. Да блин, капец. А. Интересно, как-то здесь можно восстанавливаться? Давайте посмотрим, если у нас восстанавливающие какие-то штуки. Нет. У нас есть растяжки, у нас есть камень. Да, то есть, да, это мы сами, ребятки, сами себя в такую ситуацию загоняем. Неосторожно очень действуем. Давайте перебежим туда в домик. Так, я бы взял, конечно, что-нибудь посерьезнее, какой-нибудь автомат. Так, и посмотрим, что здесь в доме у нас есть. Вот это что за чемодан? Они, интересно, ломаются? Нет, не ломаются, но дырки в них остаются. Так, давайте идем и смотрим, что здесь мы можем раздобыть. Не знаю, правда, для чего нам будут руки нужны, но, скорее всего, собирая их, мы получим... Какие-нибудь ачивки. Да, то есть нам нужно, нам можно даже здесь забираться, я так понимаю, выше, нет? Нет, здесь нельзя. А если в это окно? Тоже нельзя, почему? Почему тогда я смог сюда забежать вообще? Странно, очень странно. Ну, ладненько, давайте идем дальше. Просто нам дали возможность забраться сюда, в это укрытие. Так, идем дальше. Наша задача это подойти вот туда, на нашу точку. Поэтому давайте аккуратненько передвигаемся. Посмотрим, нет ли никого впереди. Так, у нас есть бинокль, и не надо про него забывать. Так, поглядев, что у нас впереди, мы делаем определенные выводы, что вроде как никто не следит. Ни в каком окне я не заметил никаких лишних глаз. Ну что ж, давайте выдвигаемся тогда. Так, кнопка мыши 2, выйти из закрытия. Отлично. Так. Ой. Тихонечко. Все, погнали. Нам нужно всего лишь в этот домик забежать. Давайте, забегаем и смотрим, что же у нас здесь есть. Так, что это было? Что это было? Так, новая задача обойти, а патрули на улицах. Ага, понял. Так, давайте поднимемся наверх. Мне прям хочется исследовать это место. Здесь по-любому, наверное, что-то есть. Давай-давай, снайпер. Все в твоих руках. Погнали наверх посмотрим, что там наверху. Да Что ты так топаешь-то громко? Так, глянем, что здесь. Так, я бы здесь предпочел бесшумный выстрел сделать, чтобы нас никто лишний не заметил. Ага, не вижу никаких я бутылок здесь, тихо. Присели. Обойти, мне говорят, патрули. Мы можем их обойти, но также, я думаю, мы можем... Ага, я даже вижу, где они находятся. Вот там стоит один братишка, да, такой весь, весь из себя модный. Так, где у нас какие-то снайпера, я не вижу в окнах. Вроде никого нет. Так, одного братишку я увидел. Так, та, еще кто-то. Еще кто-то там есть? Нет. Так, а, обыскать труп, ребятки, кстати, можно. Опа, так, плюс один фугас. Э, так, еще, еще что-то, да? Так, я, я могу, кстати, поменять оружие тоже, да? У меня сейчас взя... я, как видите, взял другое оружие. То есть это уже немецкий автомат. Но патронов в нем нема. Поэтому мы берем наш Томпсон и остаемся с ним. Так, взаимодействие с какими-то другими предметами, я так понимаю, здесь нельзя. А, возможно, и можно. Кто-то там так сильно топает, а? Так, давайте-ка наш, наш пистолетик возьмем бесшумный. Так, глянем, что у нас здесь на столах есть. Возможно, что-то можно открыть. Так, использовать это укрытие, это понятно. Так, тут у нас что есть в ванной комнате? Давайте обследуем, ребятки, по максимуму. Мне хочется какую-нибудь одну бутылку хотя бы найти. Это хоть я и понимаю, что не критично. Но, тем не менее. Так, все-таки я предпочитаю... Ага, если я буду стрелять из своей винтовки, то это я подниму много шума, да? Я мог бы, конечно, вот того паренька вынести, но с винтовкой это будет слишком шумно. Я так вижу, вот там вдалеке, по-моему, еще кто-то стоит на углу, да? Нет, это мне просто показалось. Есть вот здесь один парень. Да-да-да, кнопка 1. Кстати, ребят, можно пометить врага. А, кнопка 1. Что за кнопка один Что-то я не понял. Так, подождите-ка еще раз кнопка мыши 1 снять отметку, да, вот я пометил его и теперь он у меня должен отображаться где-то на карте, так, немец автомат МП-400, лейтенант спокойное расстояние 79 метров то есть видите, как мы можем эту статистику а, отслеживать, очень даже прикольно я не знал, что здесь так можно, но я еще раз говорю, что сейчас стрелять я не буду потому что просто-напросто мне потом а, будет гораздо сложнее, так, берем наш бесшумный пистолетик и высаживаемся мы похоже вот здесь, да? Так, одну цель мы пометили. Так давайте, ребятки, идем аккуратно, идем тихонечко. Вот там я вижу, по-моему, еще типы ходят, да? О, как их тут много. Так, а если мы попробуем вот здесь вот выйдем? Тут есть кто-нибудь вообще нет? Здесь, по-моему, нет никого. Так, давайте-ка, вот эти вот, а, вот, эти вот укрытия, они не просто так. Обычно здесь какие-нибудь плюшки, наверное, бывают, да? Ну, я уже пробовал в такие чемодан стрелял, ничего не происходит. Так что Двигаемся дальше, друзья. Так, давайте, ребят, двигаемся. Надо, кстати, остальных ребятишек тоже бы пометить. какой-то мы двор зашли, в котором... Не знаю, практически ни нихренашеньки то и нет. Давайте обратно залезем. Да, я сейчас все-таки возьму и всех помечу. Так, это у нас укрытие. М -м так, это у нас что такое? Не вижу здесь никаких бутылок. Все использую как укрытие. Так, давайте-ка я аккуратнее подойду. Аккуратнее... И постараюсь пометить все-таки всех с помощью бинокля. Так, вот еще один парнишка. Так, пометим, пометим его, его, его. Отлично. Теперь мы видим их практически всех. Ну, я так думаю, что есть, наверное, и в окнах кто-то. Но я думаю, если бы я заметил, у меня бы сразу же появилась такая лычка, да, наверху. Мы можем, смотрите, ребят, глядя вот так вот на кого-нибудь, то есть мы можем сразу определить расстояние до них какое-то какое у них оружие кто это такие да нажав еще раз на левую кнопку мыши мы можем отменить отметку так давайте-ка я аккуратненько отсюда выйдем и как-то надо пройти незамеченными так тихонечко мы более незаметны когда мы находимся на полусогнутых ногах ох ты ж ё-моё это меня уже заметил похоже снайпер да вот тебе на так это что у нас за кустик его взять нельзя блин Неужели сейчас все побегут сюда? Странно, я даже не заметил его Ну что ж, я думаю, нам из-за этого а, хуже не станет Наша задача все-таки только пройти Давайте-ка я гляну сейчас через бинокль Ага Тихо, все, заходим обратно Там, да, там есть снайпер, который наш за... нас заметил И он уже бахает вовсю А как тогда его обойти? Так, давайте быстренько попробуем сейчас А, быстрый режим Встали и побежали Ух ты! Оп! Так, отлично. Тихо присели. Я думаю, что сейчас они все не побегут. А может быть даже побегут. Мы постараемся обойдем по краешку, да? Не нарываясь на всех. Да, вроде никто не бежит. Так, давайте-ка аккуратно пройдем. На всякий случай достану автомат. Чтобы было проще отбиваться от толп врагов. Но тут, по-моему, никого нет. Так, аккуратненько. Интересно, куда мы сможем здесь пройти? На стенку я смогу... А, тут даже лестница есть. А вот эти двери, они открываются? Нет, не открываются. Плохо. Плохо, друзья. На такую стенку мы точно не сможем залезть. И как же тогда обходить, скажите мне, пожалуйста? Я думаю, может, как-то по домам можно пропрыгать. Нет? Нет, друзья, нельзя тут по домам пропрыгать. Скорее всего, придется идти так. Так, давайте-ка присядем. Я бы, конечно, сейчас вырубил этого типка. Но-но-но-но-но... А, шумни, конечно, было бы круче. Давайте я попробую сейчас его вырубить. Хотя у нас тут сразу же все побегут. Где же он у нас? Этот снайперюга. Вот он. Ну что ж, нам, нам предлагают обойти бесшумно, но мы попробуем... Это все сделаем шумно. Я не понимаю, куда летят мои пули. Я, похоже, ни, ни разу в него не попал. И я поднял здесь целое восстание. Ах ты ж, зараза-то, а! Не надо, не надо нам это, на пуле нарываться. Сейчас пойдет жаркая возня. Так, давайте еще раз смотрим, где же нас там был снайпер. Так, давайте, давайте посмотрим. Ага, вот он стоит. И все же... Никак не могу я в него попасть. Ох ты, привет. Тихо, тихо, тихо, блин, завалили. А, придется с контрольной точки начинать. Черт возьми. Так, перезапуск с контрольной точки. Заново мы начинать не будем. Так, где же я? Я оказался вот в этом здании. Ага, примерно понимаю, да. Понимаю, где я. Так, здесь я шарить сейчас лишний раз не стану давайте. В этот двор, я думаю, смысла нет высовываться. Там ничего интересного нет. Давайте сейчас всех пометим, опять, кого мы увидим. Через бинокль. Так, вот один тип. Раз. Так, вот второй. Где у нас остальные? Так, давайте отсюда выйдем. Так, так, так. Так, где у нас остальные, ребятки? Так, еще, еще. Вот снайпер-то реально, я тут раз не заметил. А он так хорошо на крыше сидит. А черт, а где он? Вот так просто его, ребятки, не заметить, да? Такой незаметный гад. Так. Ага, это еще один. Так, этого я вроде, вроде отметил. А вот этого я не отмечал. Вроде как, вот этого тоже надо отметить. Как у вас здесь оказывается много, я думал, у вас гораздо меньше. А снайпер-то, снайпер где? Он почему-то высовывается только тогда, когда я начинаю идти по этой улице. Так, ну что, ж, ладненько. А как пройти незамеченно-то, я не понимаю. Может быть, можно как-то через другое... Через другой ход пройти, нет? Давайте попробуем. Так, вот того паренька можно бесшумно снять или нельзя? Так, здесь у нас разбито окно. Интересно, я смогу в него пролезть? Ползком. Нет, не могу. А если как-то подойти? Нет, друзья, не могу. Как бы я ни пытался проникнуть сюда, в это окно, я не могу. Так, не запланированной игрой. Так. Интересно, смогу я пистолетик ему в голову выстрелить бесшумно? Давайте попробуем. Так. Да что ж ты... Так, еще разочек. Ага, получилось вроде как. Вроде даже нигде не нашумел слишком сильно. А вот из винтовки-то придется пострелять, да, я так понимаю. Нам лучше снайпера все равно снять, иначе он нам будет очень много проблем доставать. Давайте попробуем перебежать. Так, тихо-тихо. Ага, снайпер появился. Сколько до него, интересно, расстояния? Капец, он стреляет, а. Вот сна... Ух ты ж снаперёг это какой, а. Четкий парень, а. Да капец, все, не появляемся, ребят, больше на у него на... на линии огня. Давайте сначала отдышимся. Но ну, он реально жесткий парень. Так. А, если мы попробуем проползти, я думаю, получится. Нет у нас что? -нибудь... Давайте, побежали. Блин, а, все таки зацепил. Вот гад а. Так, давайте-ка отсюда попробуем высунуться. Так, тихо-тихо. Никак тут не получается у нас аккуратно вылезти из-за угла. Так, давайте тогда мы по-другому. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Как-то он странно выходит. Так, ну все, пора, пора всех мочить. Пора всех мочить налево и направо. Вот так вот мы попробуем сейчас. Подползем сюда. Ну что ты? Ну что ты, давай, выходи. Так, отлично. Вроде бы не. Тихо-тихо! Да ты да не высовывайся, а! Вот ты деятель хренов! Зачем так высовываешься-то? Тихонечко! Отлично! Пока перезаряжай! Снайпер пока вроде на нас не попадает. Но мы постараемся сейчас ему ответить. Блин, ни хрена не получается, друзья. Не получается у нас. Все. Все, друзья, опять меня завалили. Так что даже на, самой, а, на самом минимальном уровне сложности у нас реально могут возникнуть проблемы. Давайте еще раз попробуем. Что нам? Не сдаваться же теперь после этих неудач. Погнали, погнали, друзья. Погнали. Так, ты привстань уже. Не горбся. Так, а то горб вылезет. Так, давайте глянем еще раз, пометим всех. Так, вот эту парнишечку мы пометили, отлично. Идем дальше. Идем дальше, всех проверяем, мониторим. Так, так, так, так, так, тебя, тебя, тебя. Давайте, ребят, выходите еще, не стесняйтесь. Снайперюга где-то должен здесь быть, да? Но в данный момент его ни хренашечки не видно. А ага, вот еще один вылез. И еще один должен быть, да? Ну да ладно. Так, все, давайте аккуратненько выходим отсюда. Так. Сейчас, думаю, тихо обойдем. Да, можно, кстати, попробовать его оттуда выкурить. Давайте попробуем сейчас это сделать. Вот того паренька, да? Нас же учили, как кидать камни. Давайте вот туда попробуем бросим. Иди давай. Отреагируй, что то там слышал. Поближе, поближе подойди. Давай, давай, поближе, поближе подходи, поближе, еще, еще. Да что ж ты там встал-то, а? Вот же гад-то, а? Да что ж ты, в каску тебе попадаешь, то ли? Вы видели, да, у него, как от каски, от каски рикошетит? В каску попадаешь, от каски рикошетит. Так, давайте-ка отсюда постараемся сейчас глянуть, где наш снайперюга наверху сидит. Ну, он точно там есть, я знаю. Так, а если всех их перестрелять в бошки... Сейчас попробуем. Так, давайте попробуем резко перебежать. Так, прячемся. Да, блин, прячемся, прячемся. Так, так, так, так, так. Вон, я вижу снайпера. Где же он, где же он, где же он? Ага, вот он. Сколько до него? 199 метров. Немец. А у него хорошая пушка. Отлично. Давайте попробуем его оттуда снять. Но это очень далеко. Это очень, очень... Далеко И мне навряд ли получится в него нормально попасть. Я ему куда-то попадаю, по-моему, по торсу. Еще разочек. Да, блин. Ну все, похоже, я выстрелил наверняка, друзья. Да, да, да, да, да. Давай, лети, родная. Отлично, продырявили ему нижнюю часть торса. И на нас сейчас начнется облава. Так, убийство. 950 очков с большого расстояния. Так, давайте тихонечко, быстренько пробежим отсюда. Оп. Все, сейчас теперь действую оперативно. Так, нам нужен Томпсон. Держи, держи, держи, родной. На, держи. Так, перезарядка. Пошла жара. Надо было здесь какую-нибудь растяжку положить. Так, меня, похоже, пытается обойти, да? Получай. Да, да, да, да, да. Кто-то, блин, стреляет меня сбоку. А, черт. Надо было использовать систему укрытия, друзья. Никогда про это не забывайте. Хотя мне можно, по идее, попробовать э, пройти достаточно бесшумно, но у меня, как видите, не получается ни хрена. Ну что ж, давайте еще раз. Плохой из меня э, снаперюга, однако. Так. Все, давайте отмечаем, как мы это делали раньше. Хотя я... Ну да, я думаю, все-таки это будет полезно, когда мы будем э, от них отстреливаться в каких-либо укрытиях, да? да-да-да, так будет гораздо лучше, когда они у нас будут подсвечены все, мы хотя палычкой мы можем видеть где и кто у нас находится, так, так-так-так-так, и снайпера, вот мне самое главное это снайпера увидеть, я его, к сожалению, не вижу, не вижу, я не вижу его, так, еще кто, где еще люди, вроде бы всех отметил, ну давайте попробуем еще разочек прорваться, так-так-так, как-нибудь аккуратненько, погнали. Так, тут у нас огонек. Интересно, он обжи обжигает или нет? Так, давайте вот отсюда мы сейчас а, наведем Шороха и вызовем сюда этого паренька. Так, где у нас наш, наш камушек? Так, камушек, камушек нужен. А, как выкидывать? Так, кнопка мыши один отмена. Давай, бросай, родная. И нам срочно нужен а, бесшумный пистолет. Ничего, он даже не пошел, что ли? хренеть а вот зажравшийся типок давайте попробуем еще разочек да блин а да зато я вызвали у этого типка а тут снайпер тут как тут, да? видели как он меня пасет жестко так так так да блин а я ведь так долго не могу похоже меня запалили Да блин блин блин блин блин аккуратно что что ты не может здесь пере... перекат это делать резкий. Да блин, опять слив, ребятки, черт возьми, гребаный снайпер, ни хрена не может. Точнее, это я не могу. Ну что ж, поехали, еще разочек. И еще разочек. И еще немножко, еще чуть-чуть. Так, здесь мы в этой комнате постоянно тусим. Давайте-ка сейчас попробуем. Похоже, меня опять заметил снайпер. А, я очень-очень, очень-очень-очень а, а, нескрытно себя веду. Прям капец как не скрытно. Надо бы, ж, надо бы быть поосторожней, да? А меня видят все, кому не лень. Так, еще двоих подсветил. Ну и, конечно же, снайперюга. Гад такой. Где-то сидит наверху и палит. Так, ну что ж, давайте по нашей схеме. Так, все-таки хочется мне а, прилечь и вот сюда подползти. Получится у меня незаметно, нет, сюда проползти. Давайте попробуем. Ах ты ж зараза, а! Получай разочек Получай второй Хорошо Повезло, со второго выстрела, друзья Я его выношу Прямо ему в то место а Прямо подзорвал Все необходимые части Так, ну вы меня достали, короче, надо уже действовать Да блин, а, не так-то просто попасть, друзья Получай, родной, хоть куда-нибудь Да, их там много очень Держи, держи тебе на щи, держи тебе на, на овощи. Сейчас постараемся мы незаметно все сделать. На, держи. Еще немножечко. Давай, давай, давай. Да, да блин. Так, как-то можно скипать эти выстрелы? По всей видимости нет, еще где-то люди есть. Но никак у нас не получается слишком бесшумно все это сделать. Так, это у нас не вариант. Получай, родной! Ты что, один остался, да? Ах ты ж, зараза, как вас там много-то, а? Придется со всеми пово повоевать. Надеюсь, мне снарядов хватит. Я там часом второго не вырубил. Да блин. Да, я думаю, на сложной сложности здесь гораздо сложнее. Надо не забывать, что ко мне с этой стороны подходит, чувачок. Да откуда вас там так много-то, а? У меня скоро патроны закончатся. Где же я столько патронов-то на вас на всех возьму, а? Похоже, я одним выстрелом... Не, ну вы видели, друзья... Не, ну вы видели, друзья, я, похоже, одним выстрелом сбрил сразу же двоих пареньков. Так, давайте посмотрим, кто у нас здесь еще есть. Похоже, музычка стихла. Но я реально здесь дохрена патронов потратил. Но у меня, в принципе, их очень дохрена, патронов моих снайперских. А потому трачу, сколько захочу. Так, что-то у нас тут было. Я могу полутать это тело. Так, нам дали э, патроны, я так понимаю. Давайте, давайте, аккуратненько. Так, здесь еще наверняка что-то есть. Нет, здесь, по-моему, ничего нет. Давайте продвигаемся уже дальше. Сколько можно на одном месте-то стоять. Так, плюс 5 я вел рад. Что это такое? Пополнить боезапасы. Так, так, так, давайте идем дальше. Нихрена я тут немцев-то перемочила. Так, плюс 2 Спрингфилд. Это, так понимаю мы патроны берем, да, у трупов? Так, так, так. Моя задача достигнуть вот той точки. Ну что, никого больше пока не вижу. Это что это такое? Вау! Самолет пролетел. Аккуратней, аккуратней. Движемся. Мы, ну, мы, в общем, вообще... Действуем не как снайпера, а как рядовые бойцы, такие, знаешь, жесткие, которые ходят и все взрывают. Оп, а это что, слиточек я нашел? Да, ребят, это слиток. Это был тот самый золотой слиток, который нам предлагают, когда мы заканчиваем ту или иную миссию. Так, мы нашли один слиточек. Давайте идем сюда, в это окошко. Забираемся. И что же у нас здесь? Задача выполнена, написано. Так, а задача новая забрать противоприготовленную взрывчатку. Так, где она у нас находится? Интересно, в этом доме кто-нибудь есть, кроме меня? Оп, похоже, нет никого. Так, а можно как-то двери здесь открывать, нет? Вот я ни одной двери... Так, а может быть какая-то бутылочка здесь есть? Нет, тоже не вижу. Давайте, ребятки, аккуратнее, аккуратнее продвигаемся потихоньку. Снайпер элит к нам сегодня благосклонен, и мы кое-что довытворяем. о о ты свой или не свой? Чего я тут бегу, а ты меня не видишь, да? Ты реально меня не видишь? Он реально меня не видел, ребят, представляете себе. Он думал, что я, наверное, из наших, и точнее из, из их числа. Оказалось, что нет. Так, ну что ж, ладненько, это только мне на руку. Давайте смотрим, что у нас здесь. Очень-очень-очень попадаем в такой замкнутый какой-то... В, в замкнутое пространство, где очень-очень меня могут хорошо со всех сторон прострелять. Тут, наверное, для ближнего боя возьмем автоматик Томпсона. И в случае чего будем жестко его применять. Так, 28 метров, немножечко осталось. Так, давайте тихонечко подойдем. Очень аккуратно и очень тихо. Интересно, кто-нибудь палит меня с каких-нибудь окон? Вроде бы нет. Так, мне нужно подойти вот туда. Вот так, давайте-ка из-за укрытия глянем, что у нас там есть. Так, вы, вы подобрали гранату. Uh, ZX бросить гранату Так, uh, надо же сначала выбрать гранату Я так понимаю, да, граната М24 F удерживать, прицелиться Так, а в кого бросать-то мне? Зачем я бросать? Не знаю Так, ну я так понимаю, гранаты у нас в этом ящике были Ага, еще одна граната, то есть у нас просто так вот подбирается у нас все Так, пробежим и посмотрим Ага, вижу, да, есть один типок Может быть мы все-таки как-то его Тихонечко вырубим Как-то надо, ребят, тихонечко с ним разобраться так, удерживать, выйти из укрытия. Так, мы можем же кинуть камень. А, нет, это сразу граната. Я не хочу гранату кидать. Кнопка мыши, отмена. я хочу бросить камень, да? Вот так вот это. Где у нас камень наш? Ага, вот он, камень. Ну, давай кидай. Кидай камень уже. Что ж так сложно-то все? Так, и спрятались, быстренько спрятались. Я думаю, мы сейчас его привлечем его внимание. Так, ну что? Ты как ты меня заметил-то, а? Черт побери, откуда вы взялись-то, а откуда у вас там так много взялось-то? Прячься, прячься, прячься. Укрытие хреновое, ребятки. Возвращаемся назад. Блин, очень хреновое было укрытие. Сейчас придется уже наверняка. Так, так, так. Блин, с... меня, меня уже со всех сторон. Там, я так понимаю, и снайпера подошли. Ага. Так, так, так. Да, придется немножко поводить. Да, как так-то? Так, тихо, тихо. Какие они метки, а? Откуда, откуда? Ага, вижу. Получай, на, так, да, давайте прицелимся сначала. Прежде чем стрелять. Короткими очередями стреляем. Получай. Получай, получай. Так, никто не подбежал. Мне кажется, что кто-то подбежал уже, да? Вот он подбежал. Отлично. Со снайперки в самый раз в упор бить, да? Так, давайте все-таки возьмем Томпсона, нашего верного друга и товарища. Так, подбегаем, присаживаемся. Не, можно присесть просто. Так, смотрим, где у нас кто. Куда ты бежишь? Куда ты бежишь, потанцуем, давай. Давай танцуем, танцы. Ты еще не все, что ли? Так, тихонечко, давайте из-за укрытия. Учимся работать из-за укрытия. Тихо-тихо. Тихо-тихо-тихо. Куда ты собрался? Давай иди сюда. Там снайпер, я так понимаю, притих. Уже не стреляет. Надо бы глянуть в бинокль, кто есть кто. Где есть кто. Но снайпер был наверху. Сейчас вроде никто не стреляет. Но я его не убирал. Он где-то там есть. Он там все-таки есть, я чувствую. Я прям предчувствую, что он там есть. Ну да ладно. Так, а если сюда подняться наверх? Кстати, можно было, мне кажется, эту тоже точку занять, да? Тут прям для меня... А, нет. Я додумал, для меня тут точка была... А оказалось, не все так просто. Ну что ж, давайте идем дальше. Можно было и это укрытие использовать. Можно было. Но уже оно ни к чему. Так, ладно, давай дальше продолжаем. Выбегаем. Как выйти а, Выйти из укрытия на кнопку 2? Так, как Она Можно просто на кнопочки выйти. Так, ну что ж, ребята, продвигаемся дальше. А, обыскиваем обязательно трупы. Берем с них патроны или что там нам полагается. Так, так, так. Тут, оказывается, очень много всяких укрытий. Да, и трупов, кстати, я тут тоже много наставлял. Давайте все их попробуем проюзаем и возьмем а, патрончики. Да, я люблю, кстати, собирать всякие, всякую ерунду, в том числе и патроны. Хотя я понимаю, что это здесь не совсем уместно, но все-таки позаморачиваемся и пособираем. Ну что ж, мы достигли цели. Здесь у нас взрывчатка. Отлично. То есть Томпсон, граната... И, я так понимаю, взял взрывчатку, которую надо будет что-то сейчас взорвать, да? Заложить взрывчатку на маршрутке конвоя. Так, аккуратненько. Сейчас у нас следующая область откроется. Я думаю, что лучше ее промониторить как следует. Не лезть на рожон, как я делал до этого. Давайте попробуем ее грамотно отследить. Грамотно просмотреть. В этих окнах я никого не вижу. Но это только первое впечатление. Так, давай уже убирай. Ну что, Давайте посмотрим еще Так, никаких снайперов нет нигде Да, вроде тихо и спокойно Но это только, ребятки, первый взгляд Так, давайте быстренько и аккуратненько переместимся сюда Вроде пока никого нет Снайперскую винтовку лучше взять Не перезарядить ее Чтобы было максимальное количество патронов Так Раз Так, никого нет Вроде бы нет никого Так, ладненько, выходим А кто это? А откуда это? Это, по-моему, сзади, да? Ах, ты ж вон оттуда сверху, да? Какой ты гад-то, а? Даже про себя ничего не сказал. Ага, повыбегали, да? Повылезали все. Засранцы. Опять я нашумел. Ну где вы, где вы, где вы? Выходи по одному. Я же видел, что вы за машиной спрятались. Давай, давай, давай, давай. Успел Смылся гад такой. Ну давайте мы тоже туда подойдем немножечко. Подойдем, подойдем поближе. Вот сюда тоже можно спрятаться. Ну что вы, где вы, ребятки? Выходи по одному. Ну? Что все испугались-то сразу? Отлично. Выходи, выходи, выходи. Да, блин, не попал. Да, блин, опять не попал. Разбежались, да, все? Смотрите, они какие шустрые, да? То есть в случае чего они сразу же раз и прячутся в укрытие. Так. Тоже не совсем тупые, как я думал изначально. Да вот уже уже перебежал. Получай, братан. Ты уж извиняю но ты мне мешаешь. Где твой второй друг? Второй друг мне тоже очень сильно мешает. Тоже его придется убрать. Нам ведь нужно заложить взрывчатку. Ох ты ж ⁇ -мо ⁇ а? Держи. Блин, меня шаглушила, а? Вроде думал, там никого нет. Ребятки, у нас стелс сейчас плохой получается. Из меня стелсовик тоже плохой. Так, я вижу там снайпер, по-моему, из окна вылез. А нет, или, или это куст стоит. Или меня мое чтение подвело. Нет, это просто кустик. Я думал там снайпер. Так, так, так, подходим к маршрутке. Если это, конечно, можно. Давайте лучше будем действовать из-за укрытий. Потому что постоянно кто-то до да появляется. Так, глянем, нет ли никого. А, вроде бы никого нет. Так, все, подходим к машине. К маршрутке, к этой. Да, закладываем взрывчатку. Так, пробел, заложить взрывчатку. Раз. Все, убегаем. Убегаем, убегаем, убегаем, убегаем. И в укрытие. Так, в укрытие, в укрытие. Так, заложить, заложили. А чтобы ее активировать, я так понимаю, много ума не надо. Нужно просто-напросто сделать вот такое действие. Готово. Ну что? Я так понимаю, задание провалено. А, помешайте зарядом... Помещ... помешайте зарядом взорваться до прибытия конвоя, то есть, понял я сам же просрал свое задание мне нужно было подождать так, ну что ж, выдвигаемся давайте, ребятки выдвигаемся, что я могу сказать-то сами облажались, сами и будем компенсировать, так, предлагаю пробежать вот в это здание и пошариться здесь, возможно, здесь мы найдем что-то полезное не просто же так оно у нас здесь находится, правильно? так Возможно здесь что-нибудь и мы найдем Может быть какую-то секретную нычку В которой что-либо есть Вот как например Вот это место, да, то есть мы зашли И тут как будто бы все говорит о том, что Чувак, ты хорошо, ты нашел секретную комнату Здесь тебя ждет какой-нибудь приз Но не, не тут-то было Так Хотя, ребятки, все может быть Не просто же так здесь Ах ты же зараза, а Тут сон, сонный, смотрите у нас Сонный парень Выстрел в голову. Сонный парень здесь у нас был. Не тот ли это снайпер, который у нас а, сзади стрелял? Нет? Да, Музычку он тут слушал. Давайте его обыщем. Да, да, то есть разными путями можно проходить. То есть можно оббегать, да, вот как мы сейчас делаем. И, по-моему, здесь еще один типок должен быть, который в меня сзади тогда стрелял, помните? Аккуратненько сейчас обойдем. Да, я ровно там и вылез. Надо было сразу же обшарить эти руины. Сейчас... Ах ты ж, это, по-моему... Так, кто-то меня... Кто-то меня видит, а? Я почему-то нихрена не вижу. Так, ага, оттуда. Оттуда откуда? О, как вас много здесь, а, ребятки. Вы откуда... Вас откуда столько много взялось? Так, срочно забегаем. Ох ты ж, ё -моё! Ах ты ж, откуда ты взялся, гад-то такой? Тут, оказывается, их очень много. Нифига себе... Вот это я попал под раздачу. Аккуратнее, аккуратнее. Все, я понял, что их везде на всех домах до хренища просто. Давайте-ка будем потихонечку их оттуда убирать. Давайте поднимемся повыше сначала. Да, я понял. То есть можно подняться повыше и оттуда попробовать поотстреливать. Сменим, так сказать, позицию. Так, так, так, аккуратненько. Аккуратненько. Что это у нас тут такой за ящик? Это... А, это у нас патронтаж, да? Все замечательно. Так, да, давай сейчас подойдем к краешку и уже начнем всех снимать по одному. Вот это место я понимаю. Вот эта позиция. Отсюда должно всех. А, вот он, да, я вижу его. Черт, ну почему-то я вижу тогда, когда меня уже выстрелили. Скрылся, гад, а? Скрылся? Скрылся, да. Иди сюда. так так держи я знаю ты давно хотел чтобы я с тобой такое сделал все вот ты получил так перемещаем стихонько тут оказывается очень много снайперов-то очень много снайперов давайте посмотрим кто есть кто еще где есть Ага, мне показалось что я его вижу а это оказывается просто плакат где еще снайперы все закончились Так, осторожней Все, я думаю, можно отсюда выходить Хотя вот там, наверное, я еще не был О, а там, ребятки, как раз все на ладони Замечательно Так, держи Да что ж, я не попадаю да? а? Не попадаю я, друзья, иногда Не попадаю Как их там много, а? Так, давайте попробуем из такого вот положения сейчас Держи, родной. Мен свинца на всех сейчас хватит. Где еще твои друзья? Да. Снайпер из меня, конечно, хреновый. Кто еще? Кто-то там еще же был. Я же помню это. Ну что ж, выходим тогда. Раз больше нет никого. Хреновый из меня снайпер. Очень много палева. Так, здесь, я так понимаю, никак не выйти. Надо спускаться вниз. Надо спускаться опять по лестницам. Вниз, вниз, вниз. Музычку он тут слушал, а? Вот и дослушался. Так, так, так. Вот такой, ребятки, у нас снайпер элит. Так, здесь, я думаю, можно как-то взаим... взаимодействовать. Ну что ж, он так сразу скажу, что игрушечка, ну, не знаю, на любителя. Я не скажу, что прям так сильно цепляет. Ну, просто интересно по геймплею вот, э, взаимодействовать, э, всех месить. Э, из снайперской винтовки и так далее. Думаю, что игрушечка очень даже неплохо зайдет оценителям данного жанра. Ну, от себя могу, наверное, поставить. Я, судя по тому, что происходит только 7 из 10 баллов. То есть, ну... Так, почему у нас две пушки? Вы видите это? Вы, ребята, это видите? А, ну один автомат, а, а, второй у нас... а... а вторая у нас винтовка. Все верно. Так, давайте-ка выполним нашу задачу. Мы хотели заложить сюда взрывчатку, а потом уже надо было подождать, пока прибудет конвой, да? Да-да-да, давайте действуем решительно. Давайте-ка закладываем взрывчаточку, хоп. И что дальше? Сразу чувствуется, что стрельба где-то, да, раздается. Раздаются выстрелы. Я думаю, нам нужно лучше занять сейчас позицию поудобнее. Где-нибудь, скажем, в этом домике, например. Хотя мне больше... А, мне вот туда, кстати, говорят, надо пойти сторону совершенно я не в другую побежал да давайте пойдем на позицию и уже оттуда будем а, действовать так все аккуратненько берем пистолетик в случае чего для скрытных действий с нашей стороны да вот сюда вот идем все а тут еще одна взрывчатка да все заложили еще взрывчатку и что у нас дальше задача выполнена так теперь мне предлагают идти а вот туда да 30 метров бегом бегом бегом бегом бегом позицию мы занимаем можно, наверное, здесь поставить растяжечку, но как бы самому а, там не взорваться. Меня сейчас предлагают пойти на те места, откуда я только недавно пришел, да? Ну, давайте, пойдем. Так, так, так, вот она дырочка. В дырочку, ребятки, в дырочку. Тихо, тихо. Так, тут уже я все зачистил, я так понимаю, сейчас мне лишний раз чистить ничего не надо. Так, так, так, так, так. Все, ребятки все отдыхают. А мы находим нашу позицию занимаем ее и все мы ребят на месте и мы теперь в режиме наблюдения находимся так смотрим что же у нас будет происходить так а взрывчатка дальше то что А мне предлагают еще выше зайти да ну давайте пойдем еще выше что ж, я не смогу еще выше подняться -то. займем самую высокую точку я говорю я по-моему здесь уже был мне сейчас просто еще раз предлагают подняться и еще выше отлично так, а, как, а где, где еще у нас выше-то можно пройти? Куда еще выше-то? Здесь как-то обойти, я не знаю. Ах, ты ж е-мое, а, упал. Нет, это нехорошо. Давайте поднимемся все-таки куда надо. На самую высокую точку. Возьмем снайперку. Заранее перезарядимся. Возьмем а, боеприпасы здесь. У нас их вообще максимальное количество. Так, я так думаю, где-то здесь можно обойти. Нет, давайте-ка попробуем. Так, а как здесь обойти? Здесь, наверное, можно подтянуться, да, на шкаф залезть, да. Вот так, а выше-то как? А, вот здесь тоже можно пройти, вот. Кстати, да это, это место я не находил. То есть, ребятки, смотрите, как можно а, взаимодействовать. То есть нужно искать нычки, нужно лазить, ползать. Вот она машинка, едет конвой. Конвойчик наш родной, сейчас мы с вами кое-что сделаем, да. То есть все заряды заложены, сейчас будет крупный бабах. Что, они ожидали, Да такого поворота, да? Так, мне надо сейчас выстрелить. Подорвать заряд. Никого не задел, да? А вот так кого-то я задену, наверное, да? Первый заряд не получилось взорвать. Точнее, он бабахнул, но уже все проехали. А вот вторым-то, я думаю, зацепил кого-нибудь. Да что то как прям много зацепил-то, а? Все, все, так, за один выстрел. Уничтожение техники. Три за один выстрел. Появились у нас ребятки. Блин, похоже, надо отсюда уходить. Так, так, так, опасный момент. Надо вот этого убрать. Ох, нифига, у него там пулемет какой был. А? Так, где еще? Откуда стреляют? Так, аккуратнее перемещаемся. Аккуратнее, аккуратнее. Мне так понимаю, надо цели вот ту мою завалить, главное, и все. Давайте-ка за... затаим дыхание. На! Получай родной. На! Это моя цель главная. Давайте ее по приоритету вырубим и посмотрим, что же случится. Так, убийство было. Но мне, видимо, надо взять какие-то документы у него, да? И тут появляется танк Тигр. Ни хрена себе. Вот это дела. Вот это я понимаю. Вот это развязка. Чем я сейчас против него? Ага, это баг. Мне показали спецом его, чтобы понимать, куда надо стрелять. Так, надо убрать всех лишних. Ага, он за укрытием сидит, да, получает. Да, блин, как-то странно, я туда стреляю, не могу попасть. Это мне он... Мне прям подсказывает, что красненьким будет точка, куда у меня попадет выстрел мой. Красненьким, да, поэтому я иногда не туда просто стреляю. Так, а ага, танк подъехал, видите? Сейчас он как бабахнет, мне тут точно мало не покажется. Мне нужно ждать. Нифига себе, это серьезно. Так, родной, стой, стой, стой. Получай. Надо всех лишних убрать. Так, танк, давай выезжай уже куда-нибудь. Мне нужно четко попасть, да? Блин, а как он сжахает, а? Всех прихвостней надо убрать. Да, сначала уберем всех прихвостней, а потом, возможно, этот танк сам выйдет куда надо, да? Давайте попробуем с другой стороны зайти. Так, так, так, всех прихвостней еще раз убираем. Держи, родной. Блин, никак не могу привыкнуть, а? Да что ж ты будешь делать-то, а? Держи. Да, блин, никак не могу в голову научиться стрелять. Прям хочется всех в голову вырубить. Но не получается у меня всех. Так, танк у меня так и продолжает стрелять. Ой-ой-ой, я думаю, если он попадет, то мне вообще не поздоровится. А он, похоже, по мне частично допопал. Да так, там вот парень бегает, да? Надо его срочно законтролить. Ой -ой -ой, -ой, -ой, ой ой ой еще один выстрел. И я, кажется, уже сдуюсь, да? Давайте-ка отойдем немножечко. Да, все-таки отойдем и отрегенерируем чуть-чуть. Все, теперь надо пробовать еще. Так, давайте-ка вот сюда быстренько перебежим. Ох ты ж ⁇ ёб! Как он бабахает-то жестко, а? Давайте подождем. Так, давайте подождем. Главное, чтобы ко мне никто не поднялся сюда. Так, ну что, попробуем. Куда я смотрю, не понимаю. Черт возьми. Невыгодная позиция. Где этот парень? Вон он, вон он, вон он, вон он же был. Так, все, затаили дыхание. Выходи. Леопольд, выходи. Ах ты как четко-то, прямо в глаз, а. Вот это я понимаю, выстрел в голову. На 1055 очков. Это просто супер выстрел какой-то был. Так, где еще? Я видел, что еще есть. Ах ты ж, тихо, тихо. А, он вообще далеко. Даже там, по-моему, в, в, в окне, да, кто-то есть. Блин, откуда стреляли-то? Откуда стрелял кто, а? Я же видел, что стреляли, ребятки, прямо издалека. Блин, аккуратнее. А как танк-то вырубить? Надо подойти к нему, наверное, поближе. Надо к нему подойти поближе и как-то выстрелить ему прямо в бар. Но он меня... Он меня может очень хорошо так-то заманшотить. Так, кто у меня стреляет? Откуда летят пули? Тихо-тихо. Спереди, да, откуда-то? А, вон, вижу-вижу. Что-то как-то сложно, я вижу. Стоя, сейчас попробуем выстрелить. Получай, родной. Я думаю, у меня патронов-то на все хватит. У меня тут, тут винтовки очень большое количество. Мне главное этот танк сейчас вы, вырубить. Он у нас является самым основным противоборствующим органом. Вы вот смотрите, как он бабахает, а? Так, давайте-ка обойдем Как бы его обойти Нам нужно, я так понимаю, куда-то сбоку зайти Чтобы ему выстрелить прямо в то место, куда нужно Так, тут мы сможем спуститься Да, давайте-ка попробуем назад вернемся Так, ну тут сейчас, похоже, будет много ребят, которые уже оккупировали наш дом Давайте аккуратнее будем действовать Главное, чтобы не нарваться на кого-нибудь Да, я понял, что мне нужно сделать что-то с танком Здесь можно немножко упасть Только не сильно Чтобы не разбиться И нам сейчас нужно разобраться с танком Хотя может быть я неправильное решение принимаю Ага, вон он танк И как мы интересно Как мы интересно его вырубить-то сможем Нам надо как-то сбоку заползти Он пока что, видимо, нас не видит И куда-то целится сб сбоку Да, если он у нас бабахнет, это будет жестко для нас. Так, тут можно выйти. Можно выйти. Давайте попробуем пробежаться. Так, как бы нам... М -м -м, пробежать надо поближе. Давайте пробежим. На раз, два, три. Погнали. Погнали. Так, не вижу, кто тут у нас стреляет где. Здесь вроде все свободно. Откуда? Получай, получай, получай. Черт возьми, а? Тихо-тихо-тихо-тихо, не высовывайся. Не высовывайся, я вроде за машины. Тихо-тихо-тихо. Что, у меня патроны что закончились? Да блин, а ну как так-то? Как же так, друзья, получается? Наша песня кончается. Ну что ж, вы все сами видели, друзья. Вот такая вот у нас игрушечка Снайпер Элита. Версия ремастер. Что могу сказать по ней? Ну, в целом, в принципе, она мне более-менее чем зашла. Можно пострелять, да, можно в скрытном режиме повзаимодействовать но ну, я просто к такому не привык уже, точнее даже отвык да, от этого режима поэтому игрушка на любителя ребятки, что вы думаете по поводу этой игры, конечно же, пишите в комментариях ну и конечно же прохождение э, мое этой игры зависит от того как она вам хорошо зайдет а, чем больше лайков, чем больше просмотров соберет данная игра, ну и комментариев, естественно, тем это будет для мотивации для меня играть в нее дальше. Ну что ж, ребятки, в завершении скажу, что играйте только в самые крутые топовые игры и приятного геймплея всем. Ну а если ты досмотрел до конца и написал в комментариях правильное предложение из слов, что я размещал в этом видео, то поздравляю тебя и возможно в следующем видео именно твой комментарий я покажу в начале. Ну а на сегодня пока что это все. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе событий на моем канале. С вами был Олег, он же Scratch. Всем добра, ура, игра ненадолго прощается с вами. До новых встреч, друзья!